Всем привет, снова хищная машина у нас впереди, и сейчас у нас будет такой очень интересный выпуск. У нас опять будет соревнование, соревнование у нас будет между кастылем и между кем, а... -ка. Смотрим в общем видео, давайте сейчас на костыле проедемся, у нас на кону 32 уровень, костыля немножко улучшили, но он, ну, практически, практически, вот как он есть, он голый, без улучшалок, не знаю, мне кажется, результаты у него будут не, не актив, ну, в принципе, едем, узнаем, посмотрим, и, естественно, не забываем ставить пальчики вверх и подписываться на канал, ну, подписались, нажали на колокольчик, все как надо, в принципе, как и у всех. Но у нас такие интересные плюшечки последнее время, как бы я заметил, что вам нравятся соревнования, и давайте устраивать. Ну, в общем, наш костыль с золотой челюстью едет. Я вам, кстати, ребята, обещаю, что к следующему выпуску костыль у меня уже будет полностью прокачанный, и тогда наши соревнования будут, ну, как бы сказать, более, более точны и справедливы. Ну, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А... Держись, держись, Костейль, держись! Что-то вообще с ним произошло не так, он замер. Что с тобой, костыль? Давай-давай-давай-давай-давай-давай! Да... ой ой ой ой Давай-давай-давай-давай-давай! И-и-и-и! Шип как-то интересно так поднимается. Фух, наконец-то справились. Ну, проблема в том, что нитро закончилось. Как бы я говорил, что он практически у нас не прокачанный. Поэтому так и получилось. Ну а пока едем дальше Ой, ведь полицейские Давай бомб, о, сразу кучу бомб Повыбрасывал, можно было Не выбрасывать жизни, кстати Очень-очень нам пригодились Потому что предыдущие у нас Потихоньку начали заканчиваться Вот Сравнивать, я предлагаю Сравнивать по Критериям, ну в плане Самое первое, прошел, не прошел, справился, не справился потом если справились оба соперника то выбрать э, по кристаллам и э, э, ну, в общем два критерия по кристаллам и второй критерий это по количеству щитов ну в принципе и так понятно кто играет в игру что если у игрока будет как минимум три щита то он уже получит не 25 процентов бонуса а 50 бонусов кристаллов. Ну, в принципе, давайте. Не, давайте просто чисто по кристаллам. Щиты вообще-то тогда бессмысленно будет использовать. А вообще, э давайте-ка, наверное, э вы мне в комментариях напишите, есть смысл использовать щиты или, или не есть. Я буду ждать вашего, ваших ответов, вашей точки зрения. Ну, пока едем. Взяли обратно с жизни. Ну, в принципе, пока могли бы справиться. У нас и так половинка была. <г> mountain, <coworkers> нас еще и шокером шарахнули, господи сколько здесь всяких плюшек на военных попанацепляли я просто не знаю я когда играл во вторую часть мне думаю ну казалось мама дорогая по сравнению с первой это ну вообще крутизна сейчас играя в третью <т çıkart> я понимаю что это еще круче в общем ребят э -э, кому интересно кстати вторая и первая часть э -э, ставьте пальчики вверх и пишите об этом в комментариях потому что есть камысля обратно к -ка прокатиться можно так сказать начать с чистого листа ну естественно вместе с вами проехаться показать вам как это как это будет не как это было а как это будет ну в общем проехаться еще раз э, как бы начать с нуля потому что аккаунта предыдущего у меня уже ну нету поэтому по-любому придется начинать с нуля ну, а пока едем, я думаю, Кастель справляется со своими заданиями, у нас уже как минимум 3 а это 50%, если я не ошибаюсь, ну, 50% кристаллов добавится. А, ну, жизни как-то у нас подозрительно заканчиваются, вот, кто еще так ковыркается, так же самое, чтобы нитро получить, расскажите мне, ну, я всегда так делаю, чтобы получить нитро, ну, вот, если не едет машина, вот. Вот, не едет она. Ну, никак. Ух ты. Видели, как... Ой, челюстью ударила. А жизни-то заканчиваются. Мама дорогая. Мне кажется, костыль не доедет все таки Ух ты, как повезло. Ребята, видели? Только я сказал про жизни, и сразу они у меня появились. Новый бонус. То есть, три раза я взял жизни. А, так быстро. Ну, ладно, костыль справился. Его критериями знаем А кто следующий, как вы думаете? Ну, естественно, следующий у нас Танкоминатор Вот так вот, поедем вместе с ним проедемся Узнаем же, как как он себя покажет Ну, Танкоминатор, сразу говорю, у него есть преимущества У него все улучшалки уже открыты то есть он у нас уже на максималках, как минимум есть преимущество. То есть если костыль проиграет, не надо там в комментариях сразу писать, мол, типа, да ну шо ты сравниваешь несравнимые вещи танкаминатора и костыля, в общем, танкаминатор и так понятно, крутая машина. А мы сейчас в принципе-то и узнаем, может у него вообще ничего не получится а может и получится я как бы не знаю в общем едем и узнаем ну пока бомбу бомбу бомбы давай давай давай ду давай, дугу давай, давай, бомбы и бомбы спасают честно говоря раньше вообще практически не использовал даже в третьей части практически бомбы не использовал это главная моя была ошибка вы так не делаете если будете играть обязательно нужно использовать бомбы они очень сильно спасают это во-первых они спасают вам большое количество жизни. Во-вторых, иногда бывает такое, что от соперника ты успеваешь удрать. А если ты его не уничтожаешь, естественно, тебе вот щитки вот так вот, ух ты, бонусные, не засчитывают. Ну, у нас уже два щита, мы до, до середины даже не доехали. Мне кажется, танкоминатор сейчас просто в пух и прах нашего костыля разорвет. Так, освободились от решетки, нитро нету, еще и бомбочки с вертолета летят. Там дальше у нас, если я не ошибаюсь, есть э, маленький щит. давайте сейчас перепрыгнем. Щи... Ух ты, вертолет, мама дорогая, давай, давай. Ой, ой, щит пропустили, ребята, ребята, ну ничего, ничего. Угу. Вс, ну, конкаминатор проиграл, однозначно. Все, пальцы вверх, подписываемся, пока-пока.